Косточки наростки вот здесь на ногах очень важно откуда они опять же берутся. Получается, вы когда ходите, да, то есть нога плоская становится плоская нога и вы косолапитесь. Боль, не менее и проблемы вот этой мышцы большого пальца, да, так как идет чрезмерная нагрузка на эту кость, она начинает расти. Мы разговариваем сегодня о вопросов очень много, откуда берется, то есть разберем несколько вопросов. Во-первых, откуда берется, второе, как убрать, третье, как сохранить, ну и соответственно, на что влияет. Плоскотопия – это обычно плоская стопа, да, то есть это когда нога уже получается не может держать тонус, откуда это берется. В основном это или родовая травма, или если человек спит на животе, разговаривает по телефону вот таким образом. Смещается часть шейного отдела. Электросигнал перестает поступать на берцовую мышцу. Ну, не буду говорить научным языком, потому что ну, мой канал это не для научных дискуссий, а буду говорить опять же простым языком, потому что сейчас в комментариях чувствую, меня закидают, что там так мышцы не так называются. Давайте простым языком поясним. Вот она, Берцовая кость проходит здесь, их две кости. Большая дверцовая, малая дерцовая. Всего две их там, одна побольше, одна поменьше. Между ними проходит мышца. Одна, эта мышца называется дерцовая мышца. Она крепится от колено, идет, идет, идет сюда и выходит, и выходит в ступню. Как раз эта мышца она позволяет ногу держать в тонусе. Для чего нам это нужно? Смотрите, если ты встанешь, да, то есть вот давайте я сейчас встану, у меня голова пропадает. Ничего страшного. Смотрите сюда. У нас фиксация идет основное на колено давайте я заправлю в носки, чтобы у нас видно было. Смотрите, я сейчас делаю плоскую стопу. Фиксируемся на колене. Смотрите сюда. Вот точка. точка моего колена. Плоская стопа. Без стопы. Обратите внимание. Плоская. Видите, сколько градусов? Разворот. Видите, как колено ходит? Если у вас плоскостопие, поэтому у вас получается ноги иксиком идут, это нормально. Ну ничего хорошего в этом нет, но это нормально. Получается у вас чрезмерная нагрузка на колено, на внутреннюю часть, на мениск. Отсюда очень много травм, операций, вот у кого есть кто-то бегом начинает заниматься, может быть просто растянулся. Следующий момент, так как у вас ноги иксиком становятся, да, то есть Нога уже не ровно стоит, так как она должна стоять То есть уже неправильные мышцы работают Соответственно, у вас нога чуть-чуть ушла Соответственно, уже здесь идут другие мышцы работают Задняя поверхность бедра – это бицепс бедра и мышцы Здесь они уже по-другому работают То есть организм всегда компенсирует мышцами Что дальше происходит? Происходит, соответственно, идет плохая фиксация таза да? То есть и таз начинает уходить назад Соответственно, здесь он уже с крестцом касается, ну там одно за другим идет, это как карточный домик, все складывается Для того, чтобы устранить деградацию вот этой берцовой мышцы, да, в данный момент, то есть откуда появляется плоскостопие, идет гипотонус Гипотонус, расслабление этой мышцы, она деградирует Нам нужно ее привести в тонус Какими упражнениями это делается? По сути дела у нас всего лишь три упражнения нужны Смотрите, все очень просто. Мы сидим на стуле, смотрим, чтобы у нас ноги умели 90 градусов наклон. Дальше. Пяточки прижатые. Смотрите, два кулачка здесь, два кулачка здесь. ножки ровные. Коленочки зафиксировали, чтобы они двигались. И движение такое. Поцелуй. Пальчики ваши движутся только, то есть до перпендикулярного положения. И они пытаются коснуться. Основная задача какая? Ноги. Пальцы максимально прижимаются к полу, в идеале, если это вы делаете на ковре, и когда они скрипут по полу, чтобы было максимальное сопротивление. Максимально сопротивляемся. Большую ошибку люди совершают как? Они начинают поднимать пальцы и соединять. Толку нет от этого упражнения. Еще во время движения, особенно тут у деток большая проблема, детки не могут концентрироваться, у них как-то ноги постоянно входят. Следите, чтобы было два кулачка здесь, два кулачка здесь. Ножки прижаты. Можете даже им помогать. Немножко пальчиками прижимать, чтобы они как бы как сопротивление было здесь. Это с детками. С детками. Это раз упражнение. Делаем 15 повторов. Очень просто. Первые 2-3 дня будете делать, даже не поймете, что за мышцы напрягаете. Но просто это нужно сделать. Дальше, для того, чтобы ножки отдохнули после 15 упражнений, вытянули ножки вперед и слегка их потрясли вот таким образом. Можно как стучать, с детками играйте особенно. Это не важно, детки или взрослые. Еще один нюанс. Косточки наростки вот здесь на ногах. Очень важно, откуда они опять же берутся. Получается, вы когда ходите, да, то есть нога плоская становится, плоская нога, и вы косолапитесь. То есть вы ходите на внутренней части стопы. И когда вы ходите на внутренней части стопы, у вас идет нагрузка большая вот на кость большого пальца. Идет боль, а не менее, и проблемы вот этой мышцы большого пальца, да? Так как идет чрезмерная нагрузка на эту кость, она начинает расти. Таким образом идет деформация организма, потому что слишком большая нагрузка, на нее вообще не запрограммирована природа, на нее нагрузка никакая. Она нарастает. Очень много примеров. Вот из моих пациентов, конкретно, даже вот я на своем примере у меня были косточки большие, достаточно, пока я не узнал эту процедуру. В течение 3-4 месяцев косточки почти полностью уходят. Если они у вас, конечно, не гигантские, как вы только начнете дальше, которое я упражнение говорю, делать косточки уходят. Упражнение номер два. То же самое: точно так же фиксируем коленочки, два кулачка здесь, два кулачка здесь. Немножко иное упражнение. Виверо называется. Да? Ножки разводим в разные стороны. Раз, два. Пытаемся коснуться. Опять же, здесь одна и та же проблема у всех. Все начинают поднимать пальцы и пытаться вот таким образом переставлять. Это большая ошибка. Максимально сопротивляемся. Если детки поднимают, прижимайте им пальчиками прям. То есть ваша задача сопротивляться этому движению. Тоже 15 раз. 15 раз сделали. Расслабиться. Может, вытянули. Ну, детки любят вот это упражнение, да, трясти. Вот я ногу снял для того, чтобы показать вам третье упражнение. Третье упражнение, оно делается на любом пороге, карнизе, ну, любой выступ, может быть, даже книжечку подложить. Какая наша задача? Вот эти три пальца у нас стоят. Раз, два, три. Не пугайтесь моих страшных ног, моих страшных пальцев. У нас, получается, стоят на пороге. Половина пяточки тоже стоит. Тоже поднимусь. Да. Половина пяточки стоит. Крепко держимся двумя руками. За что-нибудь. И наша задача поднимать и опускать ногу. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. То есть вы максимально ставите еще раз. Три пальца стоят, два пальца висят, пол пятки стоит, пол висит. Раз, два. Раз, два. Упражнение непростое. В общем-то, всего три упражнения. Делайте каждый день. 15 повторов на каждое упражнение. Где-то на второй третий день вы почувствуете уже, как вы чувствуете, как вот эту вот перцовую мышцу, да, то есть, и что произойдет, какие изменения вы почувствуете. Вы начнете за собой замечать, что вы начинаете не косолапить, а ходить на внешней стороне стопы. Вы начнете дольше ходить, у вас перестанут быть спазмы на играх, может быть, меньше станут болеть стопы, и в том числе бывает иногда даже снимается напряжение с с поясницы. Иногда даже уходит боль в пояснице. Но основная проблема, если вы не устраните, смещение шейного отдела. Если шейный отдел смещение не устранено, мышца никогда, тонус свой не сохранится, потому что электросигнал от мозга не дает ей вот это вот входить, опять же, быть в этом тонусе. Наша задача основная, то есть, почему мы работаем по целостной программе, да? то есть у нас целостные организмы Комплексный подход. Мы весь организм разбираем, собираем, работаем. Так вот, шею нужно ставить обязательно шейный отдел, для того, чтобы электросигнал доходил до нижних конечностей. Повторяйте, пожалуйста. Самое главное, начинайте с себя. Не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Детки вас скопируют. Будьте здоровы!